Тогда будем по старинке. А, тогда я приветствую. По традиции представлюсь, вдруг кто не знает или забыл, со среды. А, меня зовут Алена Жубикова. Я являюсь создателем и идейным вдохновителем компании «Когрупп». Семь лет мы занимаемся тем, что привозим в Украину международных спикеров для того, чтобы дать украинскому бизнесу получить комплексное решение управленческих задач, а также поиск новых инновационных идей. И с 2015 года наша любимая площадка по клиентскому опыту стала Customer Experience Management. И мы надеемся, что по соседству с Сергеем офисом 18 сентября мы встретимся в Рамадан-Кор-Киеве. Буквально сегодня мы получили подтверждение, что зал, который который раньше в докарантинное время мог вместить в себя тысячи человек, теперь сможет принять на наш Customer Experience Management только 200 человек. И это будут те самые избранные, кто успеют присоединиться к нам в офлайне, остальные смогут слушать выступления наших спикеров, наших экспертов только в онлайне. И, конечно, я хочу представить сегодня нашего гостя. Чему меня научил карантин – это выходить в прямой эфир, и чему я очень рада. Да? Я раньше не понимала, в чем же смысл общения с черным глазом своего же ноутбука, а сейчас понимаю, что это классный инструмент для того, чтобы оставаться на связи с клиентами-партнерами и давать рынку максимально эффективные инструменты ведения бизнеса, сегодняшнего бизнеса в той новой реальности с учетом изменения поведения потребителя. Я хочу представить нашего гостя. У нас в гостях сегодня Сергей Симонов. Это директор дирекции качества и клиентского сервиса компании «Новая почта». Сергей, вы тот бизнес, который ни на день не закрывался на карантин. Расскажите, пожалуйста, что произошло за время вот этих четырех месяцев, как карантин и кризис отразился на потребительских привычках украинцев и как это отразилось непосредственно на клиентах «Новой почты». Добрый день, Алена, добрый день, все зрители. Рад приветствовать вас, спасибо за приглашение. Сегодня я поделюсь нашим опытом, как мы работали в этом мега-турбулентном изменяющемся мире, изменения, которые происходили каждый день. Вот. Конечно же, карантин и эти события добавили главный такой тренд изменения потребительской активности это тренд безопасности. Клиенту стало важно получить услугу, без угрозы для жизни, для своего здоровья. И неважно, идет он в магазин, покупает продукты или заказывает доставку курьером себе на дом. Для клиента важно, чтобы это было безопасно, максимально быстро плюс. Это все усиливалось в связи с тем, что закрывались офлайн-магазины, какие-то там торговые центры, и украинцы больше переходили в онлайн. Соответственно, покупать в интернете начали даже те, кто никогда этого не делал раньше. Что касается клиентов новой почты, то с начала карантина мы заметили, что клиенты покупают, скажем так, более мелкие потребительские товары. Но этих покупок, и этих отправок каждым клиентом становилось все больше. Соответственно, в связи с карантинными условиями происходило там, снижение бизнес-активности в стране, и бизнеса приостанавливали свои отправки. Соответственно, отправки клиентов там, крупногабаритных, больших грузов, бизнесовых, там, больших отправок, они снижались. Mm -hmm. вот. Это все происходило, в принципе, где-то до мая, когда часть требований карантина были сняты или там эти ограничения немножко послаблялись. Что мы еще увидели? Мы увидели, что выросло количество отправок как в целом, ну, в среднем где-то у нас с начала года около 30% рост отправок от года к году. Вот. При этом люди стали больше потреблять на адрес, и если раньше больше приоритетная отправка или там, доставка грузов то были отделения, то в карантинный период произошел рост примерно 35% это рост адресных доставок. То есть клиенты хотели ограничиваться, изолироваться от, от других людей, от лишней коммуникации, от лишних контактов, чтобы опять-таки обезопасить свое здоровье. Еще один тренд изменения в потребительской активности это ну, мы видим это просто по своим метрикам по отчетности у нас а, выросло количество международных заказов то есть закрываются офлайн магазины потребность клиентов в приобретении тех или иных товаров не падает и у них возникает потребность где-то это приобрести и интернет покупки в международных каких-то там странах не знаю там в китае в сша они увеличились более чем в два раза вот что еще мы видим, а что... На этом хочется становиться подробнее, потому что сейчас вот даже последнее исследование Маккензи говорит, что люди стали меньше покупать, особенно если речь идет о вещах, об одежде, да, что uh -huh. а сейчас переходит к некому понятию, оно, мне кажется, уже становится таким мейнстримом, осознанное потребление. Но, по моему глубокому убеждению, тут ничего общего со словом осознанность нет, и просто люди либо меньше тратят, потому что меньше зарабатывают, либо как бы нет стабильности в завтрашнем доходе, ну, в завтрашнем, условно, да, из-за этого потребление падает. Но это не осознанное потребление, а просто спад потребления. Но в то же время вы сейчас подтверждаете, что э, потребительский спрос остался такой же. А, потребительский спрос остался такой же, и вы правы, что в начале периода, когда людей, скажем так, силой вывели в карантин, у них такой был определенный шок, там дискомфорт, и они хотели как-то скажем так, подсластить себе жизнь, чтобы э, скрасить, наверное, эти первые дни карантина. И чем заняться дома? Там? На работу не ходишь, некоторые компании выводили людей, просто в отпуска, и люди покупали какие-то товары, э, эмоционально покупая, нерационально, как mm -hmm. там, говорит Макинзи. Но okay. вы правы, что с течением времени э, запасы людей в денежном выражении заканчивались, и дальше они начали переходить на рациональные покупки, там, товаров потребления, продуктов питания, лекарства и там, и одежду. Если говорить по, вы затронули тему, какие же товары отправляют, то изменений, на самом деле, не произошло, там, кардинальных. То на первом месте по позициям или там видов отправок груза это там, чехлы для телефонов какие-то комплектующие, это одежда, обувь, в общем, ну, те стандартные товары, которые люди заказывали как до карантина, так и в после карантина период. Mm -hmm. А насколько вот ну, на вашей компании карантин а, оказался своего рода краш-тестом? То есть что именно, ну, изменили вы что-то в сервисности, какие, возможно, отметили минусы за этот период, и, возможно, какие плюсы, какие ценные инсайты вы уже реализовали у себя и, ну, как бы перевели это в практически полезный опыт? Безусловно, это был краш-тест, который мы проходили, в принципе, каждый день, каждый день что-то появлялось новое, какие-то новые требования, какое-то изменение в регуляторе, вот, и безусловно, опять-таки повторюсь немножко, что главной потребительской потребностью оставалась безопасность и в основном все изменения и сервис, сервис в итоге, там сейчас в карантинный период, он перешел, скажем так, в соблюдение безопасности, обеспечения защиты, здоровья, причем как клиентов, так и сотрудников. Ведь человек или сотрудник, который работает на передовой, на фронте, если он будет каждый день беспокоиться о своем состоянии здоровья, если он не будет не уверен в безопасной среде, куда он выходит каждый день на работу, то о каком сервисе можно говорить? То есть у человека голова будет болеть не о том, чтобы сделать клиенту первоклассный сервис и обслужить его достойно, а о том, как э, выжить, да, или там, как не, там, не заболеть. Вот. Э, тренд или какие изменения мы привнесли, это, конечно же, бесконтактные способы э, получения, отправки товаров, это обслуживание через зоны сел сервиса это работа... Э, мы поменяли процессы кардинально, буквально там с первых дней работы мы изменили э, процессы выдачи и отправки посылок. Мы вывели людей на улицу, в первую очередь там, с целью безопасности, чтобы не скапливать людей внутри подразделения в замкнутом пространстве. Мы создали позиции администраторов, и теперь наш сотрудник может на улице быстро, без очереди выдать, обслужить клиента, не подвергая его дополнительной опасности. Мы, мы эти функции частично уже реализовывали еще до карантина, но карантин нас немножко, скажем так, ускорил в той точке зрения, что... Часть услуг мы переводим в сел сервисы делая клиенту, скажем так, изоляцию от общения с людьми. В удобное время, не контактируя с сотрудниками, с другими клиентами, клиент может прийти, отправить, создать посылку, тем самым минимизируя риск контактов с другими людьми. Вот. Ну, я... Какие изменения еще? Это, безусловно, там, превентивные меры безопасности, это перчатки, маски, дезинфекторы, которые а, постоянно пополняются, и обеспечиваются наших сотрудников, чтобы они не думали а, о своей безопасности и, в принципе, работали на предоставление высококлассного сервиса клиентам. А, что еще? Там просто изменений очень много, хочется все проговорить. Я даже не включаюсь с уточняющимися вопросами, даю возможность высказаться до конца. Вот, еще один из продуктов, который опять-таки нас подтолкнул ускориться, это продукт паштаматы. Вот. И у нас на текущий момент около 600 паштаматов. Мы запустили большой проект в рамках взаимодействия с компанией АТБ и возле АТБ, возле всех магазинов до конца года будут установлены поштоматы. Вот Мы, опять-таки, единственное карантин нас подтолкнул, и мы изменили бизнес-модель немножко и технологию получения товара через поштамат Если раньше это был тачскрин-экран, где ты подходишь, подносишь номер ячейки, получаешь, то, опять-таки, с целью ограничения дополнительных э, точек контакта клиентам мы собственной нашей разработкой, мы переделали конструкцию паштамата и сделали их вообще без мониторов. То есть теперь а, получить подсылку можно просто нажатием кнопки в своем телефоне. Нажимаешь в мобильном приложении кнопочку, открывается ячейка, забираешь посылку, соответственно, не трогаешь а, экран пальцем, вот, и тем самым опять-таки снижаешь риск а, а, там, дополнительных контактов каких-то с оборудованием. Вот. Это, наверное, такие из ключевых а, изменений, которые привнес карантин. Очень круто. Приходилось ли вам пересматривать сегментацию ваших клиентов за время карантина? Сегментировали вы ли ее как-то по-новому? Вот Опять-таки, если ссылаться на отчеты Маккензи, которые они буквально там на днях опубликовали, в Америке сделали новые сегментации клиентов по их платежеспособности, по их стрессосостоянию, по их рисковому возрасту к covid -19 пересматривали ли вы у себя таким образом там критерии клиентов категории клиентов или продолжаете в предыдущем сегментации работать мы продолжаем работать в предыдущей сегментации и каждый день в принципе держим руку на пульсе как обстоят дела у тех или иных клиентов Но в большей части конечно же карантин коснулся бизнеса и отслеживание их ситуации, что у них меняется, работает они, не работают, какие отправки, какие продукты для них востребованы. Вот в этом работа продолжается каждый день. Так сказать, чтобы мы там, по платежеспособности, то там, сегмент, именно сегментацию, как в классическом понимании, мы не меняли. Вот у нас mm -hmm. она осталась, в принципе, на том же уровне, который была. Угу. А какие диджитал-технологии сегодня должна внедрить компания, бизнес, свой продукт, маркетинг, сервис, чтобы соответствовать ожиданиям клиента новой реальности? А, знаете, Алена, сейчас такое время, думаю, ни для кого не секрет, что большинство людей, большинство, ну не все, но я думаю, в скором будущем будут все, это коммуникация осуществляется с компанией через мобильный телефон, то есть лучший друг человека стал смартфон. И все функции, все какие-то действия э, человек осуществляет через телефон. Оплаты, покупки, просмотры, звонки и так далее, и так далее. В общем, вся, в большем сейчас момент времени э, приобретает рост коммуникации человека, клиента с компанией через мобильный телефон. Но это не просто мейнстрим, что там, у компании появляется мобильное приложение. Если это приложение не функционально, не практично, не приносит никакой ценности клиенту, то это просто на самом деле выброшенные деньги зря, и э, клиенты не будут этим пользоваться. Э, очень классное мобильное приложение, э, когда им пользуются клиенты, когда оно востребовано. Вот на примере нашего мобильного приложения мы и до карантинного периода, и после карантинного период очень сильно уделяем этому внимание. во-первых, это функциональность, это скорость. Люди могут управлять своей посылкой, могут идентифицироваться на подразделении, они могут получить с помощью телефонов по свои товары, они могут в реальном времени отслеживать, где едет их посылка. Вот. Что мы увидели, там пару цифр назову, что за период карантина количество скачиваний нашего мобильного приложения составило более 1,3 миллиона скачиваний. Причем на текущий момент это где-то 8,7 скачиваний мобильного приложения. И в топ-рейтингах бесплатных скачивание приложений мы находились всегда в тройке вот каждый месяц карантина там занимает то первое то третье места это говорит о том что люди переходят в онлайн люди дигитализуются и они хотят более комфортные удобные сервисы с одного телефона а не офлайного решать какие-то свои обыденные вопросы Конечно же, дополнительными, кроме мобильного приложения, это сайты, личный кабинет, которые постоянно дорабатываются и вырабатывается новый функционал. Например, мы реализовали возможность заключения договора в онлайне и там, в течение там, 10 минут. Это очень нравится нашим клиентам, поэтому там, сотрудничество и вход в взаимодействие с компанией максимально облегчен. Вот я даже могу сказать, что после сегодняшнего эфира у вас будет 8 миллионов плюс один скачанное приложение, потому что я давно являюсь вашим клиентом, но почему-то до сих пор не пользовалась предложениями, не понимала, в чем его преимущество, и только что услышала ответ на этот вопрос. Попробуйте, это очень интересно. Хорошо. А какие эксперты, точнее, многие эксперты по клиентскому опыту все-таки утверждают, что бизнесам сегодня нужно по-новому выстраивать клиентский путь? То есть из ваших слов я услышала, что сегментацию не меняли. Выстраиваете ли вы по новому клиентский путь? Насколько это требование релевантно для новой почты и какой апдейт вы провели и планируете провести в маршруте вашего клиента? Апдейт uh, очень прост. Это минимизация точек касания клиентов компании. Это uh, выстраивание процесса, направленного на максимальную скорость взаимодействия с каждым днем для любого клиента, для человека. Важность времени, она вырастает в разы, и люди в единицу времени уже делают намного больше действий, и, соответственно, требования к потерям времени для клиентов очень им приобретает там, значимое значение, значимый вес, и вот все наши доработки клиентского пути, они направлены на максимальную диджитализацию, максимальное упрощение процессов, это self сервисы вот в этом направлении, наверное, будет наше дальнейшее действие. Поняла. Любимый мой вопрос, и я знаю, что он любимый, любимой вашей задачи это про жалобы, потому что чем больше клиентов, тем больше жалоб, с чем приходится сталкиваться вам сейчас, насколько болезненный вопрос это для вашей компании, как вы сегодня работаете вот с контентом, с негативным контентом потребителей? А... Да мы, наверное, работаем так же, как и с позитивным контентом. Если сказать одним предложением, но почта любит жалобы. Жалобы это всегда обратная связь лояльных клиентов. Я всегда это говорю, что не пожалуется клиент, который не лоялен компании. Он, скорее всего, развернется и уйдет. Если человек хочет оставить отзыв и он оставляет какой-то отзыв, то это, скорее всего, ваш лояльный клиент. Он хочет, чтобы вы улучшились и какие-то процессы поменяли. Конечно же, мы всегда трепетно воспринимаем каждую жалобу и каждый случай буквально индивидуально рассматривается, а, разрабатываются там, так, причины, почему это произошло. Это системные какие-то наши там, процессы неправильные или неудобные для клиента, или же это какой-то человеческий фактор. А, раз, ну, жалобы они у нас а, группируются по различным направлениям, темам и так далее. И каждый владелец бизнеса ну, там, по направлениям, он дальше прорабатывает эти жалобы, чтобы они а, в дальнейшем уходили. А а, на а... какие корзины сортируете жалобы? По каким тематикам? А, тематик много. Это процессные тематики, это тематики там, с длительностью доставки, с несовременностью доставки, это с целостностью, сохранностью груза, это человеческий фактор, это там, компетентность сотрудников и так далее. Вот в такой тематике. и угу. много, там достаточно такой большой классификатор. Хорошо. Вот. Самый вот. такой ну, интересный случай из жалоб, когда она стала для вас действительно подарком, и вы клиента потом превратили в гиперлояльного э, потребителя новой почты. Тоже сказать, э, каждый день такие случаи происходят. Ну, из последнего, не знаю, там, может быть, э, случай, когда, э, ну, буквально, не знаю, там, пару дней назад э, одной из клиенток э, доставляли товар, это, там, элемент мебели, по-моему, стол, вот, э, и по ошибке сотрудника э, неправильно была проклеена маркировка, и товар уехал не тому получателю. Вот, э, мы... Э, Созвонились с отправителем, ну, с получателем, естественно, выяснили там, причину, рассказали, что такой фактор случился. Вот, забегая наперед, к сожалению, тот человек, который получил товар, не захотел его отдавать. Вот, мы заказали новый за счет компании товар, мы пересмотрели процесс э, маркировки ну, товара, как он происходит э, при приемке. Мы разделили потоки, если раньше... Несколько позиций было у оператора, который проклеил маркировку, и был риск пересорта. То сейчас это такой выстроенный процесс один за одним, который исключает вероятность таких событий. Вот. И клиент остался доволен. Мы поблагодарили его за указание нам на нашу ошибку. Мы исправили это. И, в принципе, благодарны каждой жалобе, как я уже сказал, которая заходит. Есть жалобы, с которыми, ну, вот, в принципе, физически ну, невозможно просто справиться? Они либо не релевантны, либо это у человека, это никак не связано с вашими процессами, но вам приходится их выслушивать и каким-то образом выруливать, скажем так. Я скажу так, что, конечно же, бывают различные ситуации, и... Бывают и конфликтные клиенты, и сложные клиенты, но как бы там ни было, в любой ситуации, в любом обращении, мы всегда принимаем сторону клиента, как бы это ни звучало. Мы стараемся находить какие-то компромиссные решения, которые удовлетворяют и компанию, и клиента в первую очередь. Вот. То есть нас на позиция клиент всегда прав, потому что да, сегодня… Да эту аксиому ставят под сомнение. Кто-то говорит, что клиент не всегда прав, а кто-то говорит, да, он прав, и так было, есть и будет. То есть в вашем случае было, есть и будет, клиент... Мы придерживаемся, да, такой позиции, что клиент всегда прав. <Canyon> uh -huh, хорошо. Давай поговорим про э, персонализацию. На каких принципах сегодня строится персонализация новой почты? Uh, персонализация — это... Индивидуальный подход к каждому клиенту, ну, как, как это у нас реализовано. У нас есть э, своя CRM-система, в которой есть информация по каждому нашему клиенту. То есть мы понимаем, сколько отправок он делает, откуда, куда, какие товары, э, какие, какими услугами он пользуется. И исходя из этого, там, под каждого клиента уже делаются какие-то кастомные предложения, либо же... Кастомные предложения по товарам и услугам нашим, либо предложения, допустим, там, по индивидуальному виде упаковки там, в, том, в том или ином ключе. Кроме того, мы видим всю историю взаимодействия клиента с компанией, и неважно, в какой канал коммуникации он обратился, мы э, можем понимать э, вообще, всю его историю и э, понимать, как мы отреагировали, решили, не решили вопрос. Вот. Насколько это сложно, на самом деле, потому что у вас 8 миллионов, и только 8 миллионов скачиваний приложения, сколько клиентов, да, при этом, и оставаться персонализированным и уникальным каждому кейсом каждому клиенту, то есть, все то, же клиенты хотят... А... Расскажи, то есть новая почта действительно номер один сегодня как бы оператор доставки, да, и при этом как бы там клиентская база ваша растет, ты говоришь, что там объем продаж увеличивается на 30%, увеличился на 30% там из года в год. И при этом вы остаетесь персонализированным каждым клиентом. В чем секрет? Вот Давай вот поковыряемся глубже. Все очень идеально получается. Смотри, но ну, все клиенты хотят, чтобы к нему относились как к одному единственному любимому клиенту. Mm -hmm. Поэтому на этом и построена у нас, в принципе, там и клиентская политика, и взаимодействие там, с клиентами. Несмотря на то, что, вы правильно говорите, мы... В принципе, как уже становимся масс-маркет, да, там огромная база клиентов и люди пользуются каждый день нашими услугами. Но в тот же момент, когда, когда проявляется вот эта вот индивидуальность? Индивидуальность проявляется как раз в каких-то этапах взаимодействия, в нестандартных ситуациях, в разрешении тех или иных вопросов. Uh, ведь когда все хорошо, в принципе все хорошо. Ну, там, клиенту достаточно обычного стандартного процесса. Пришел, отправил, получил. Mm -hmm. А вот индивидуальный подход, когда чуть-чуть что-то пошло вне системы, вот, вот это располагает клиентов, вот это их удерживает, вот это их ä, там, способствует там, дальнейшему взаимодействию с компанией и оставляет их там, любить компанию, и для них это там, бренд номер один. Вот. То есть, по сути, такая детальная персонализация, ну то есть ты, ты прямо пропорционально сейчас показываешь, что это конвертирует в прибыль и репутацию твоей компании. Хорошо. А еще вернусь все-таки к вопросу жалоб и вот помучаю тебя таким понятием, как токсичный клиент. Есть ли в клиентском лексиконе новой почты а, такое понятие или вот каждый клиент, он прав, он любим и он желан новой почте? Такового термина токсичный у нас нет, безусловно, повторюсь, есть сложные клиенты, там, своеобразные, но на таком объеме не может быть там, да, все ровненькое, все одинаково идеальные, хороши и так далее. Люди разные, каждый человек индивидуален, вот, и подход у нас на самом деле, вот в таких ситуациях он под, под, подбирается там, под того или иного клиента, и мы решаем с ним те вопросы, несмотря на ту проблему, которая у него возникает. И да, я понимаю там, к чему вопрос, что не всегда клиент прав, не всегда компания, э, скажем так, э, нафакапила, да, факапят все вроде бы. Вот, но лояльно зарабатывают те, кто хорошо выходит из этих факапов в будущем. Поэтому мы в принципе такой политики придерживаемся, что даже и мы понимаем, что где-то, э, ну, скажем так. Э, нет там, вины компании или не вины компании, да, вот какой-то такой а, ответственности, но мы всегда становимся на сторону клиента и тем самым располагаем его лояльность. Вот. Несколько лет назад помню на Fuck Up Night Ukraine выступал как раз сооснователь новой почты Вячеслав Климов и говорил, вы знаете, вот успех бы без ошибок был бы подозрителен. Поэтому хорошо, что справляетесь с ошибками, принимаете их, осознаете и понимаете, как развиваться с ними дальше. Расскажи, пожалуйста, по поводу клиентоориентированности. Как сегодня сотрудниками говорить о сервисе, о клиентоориентированности? Есть такое понятие, что как бы сервисная стратегия она начинается в голове у собственника. Насколько я знаю, что ваши сооснователи до сих пор не как бы переживают за каждый негативный отзыв и даже готовы ответить лично на тот или иной комментарий где-то в сети, потому что чувствуют личную причастность к той или иной ошибке. Скажи, пожалуйста, как прививается культура сервиса ваших, вашим сотрудникам? Как вы сегодня говорите с сотрудниками о сервисе и в целом о клиентоориентированности, о внутренних процессах с точки зрения обучения? Безусловно, клиентоориентированность, она выстраивается через коммуникацию с сотрудниками. И сотрудник поймет то поведение, которое он должен транслировать, в зависимости от того, какое поведение транслирует его руководитель и там, вышестоящий SEO, и, ты правильно говоришь, акционеры компании. Один из акционеров ведет активную социальную жизнь, я повторюсь, он отвечает на все отзывы и в отзывах он там, клиентов там, в обращениях смотрит, как наши сотрудники отреагировали или проработали ту или иную ситуацию. Да? Там клиент рассказывает свой опыт какой-то. Если этот опыт не совсем правильный или поведение сотрудников не совсем правильное было, то акционер дает обратную связь, что смотрите вот вы сделали вот так вот нам надо поменять этот процесс и будем делать там вот так вот, потому что это там, неудобно и так далее или вы там не выполнили какие-то действия, которые можно сделать там, запустив систему и это будет повышать лояльность клиентов. И такая там верхнеуровневая иерархия, она как раз транслируется через все линейки управления до непосредственных исполнителей. Безусловно, помимо, э, скажем так, лидерских каких-то, да, э, качеств или ориентации на лидера, на лидерское поведение руководителя компании, первых лиц компании, еще немаловажным является говорить, о, говорить с сотрудниками, что компания считает хорошо, что компания считает плохим что такое хороший сервис, что такое плохой сервис. И у нас есть практика, когда мы, ну, компания большая, там, э, по всей территории Украины много представительств, да, и коммуникация там имеет там, определенный в один момент сложности, в другой момент э, массовый, да. И у нас есть определенный дайджест э, коммуникации, где мы пишем историю о хорошем сервисе. Мы рассказываем, а вот какой-то сотрудник в таком-то подразделении сделал вот это для клиента. Тем самым мы создаем э, некий стандарт поведения для всех сотрудников. То есть компания, декларируя какое-то поведение, говорит, вот это хорошо, вот это плохо. Вот, естественно, там есть э, рейтинги, и мы отмечаем лучших сотрудников, худших сотрудников. Еще э, там, скажу, наверное, что мы запустили в этом году метрику определенную, то есть мало того, что... Компания декларирует какие-то определенные ценности и требования. Мы запустили оценку через мобильное приложение, через свое, с помощью там лайк-дизлайк сотрудников. И это дополнительная оценка его, скажем так, клиенториентированности от того, как он обслужил того или иного клиента. То есть мало того, что тебе компания говорит, ты делаешь хорошо, там не очень хорошо, так тебе еще клиенты говорят об этом. То есть у человека нет скажем так, Такого ощущения, что ему что-то навязывают, что чуждо клиентам. Это желание клиента, которое он может высказать там, в рамках оценки последнего визита в наше подразделение. Угу. Я услышала, что как бы, в некой степени обратная связь внутренняя может проходить в таком не, не, несколько ручном режиме, да, когда менеджер или там, сооснователь, акционер увидел неправильную реакцию на тот или иной отзыв и как бы предлагает изменить процессы. А есть ли обратный путь, когда сотрудники первой линии, которые непосредственно работают с клиентом изо дня в день, могут дать обратную внутреннюю связь о том, какие процессы можно улучшить и как их можно улучшить потому что они находятся на передовой да безусловно у нас есть система которая собирает идеи от сотрудников там с первой линии да в принципе любой сотрудник компании вплоден топ-менеджеров, может написать туда предложение по изменению процессов. Дальше происходит их сбор в одном месте, там, анализ, передача на профильные департаменты для проработки. И зачастую, конечно же, такие изменения приходят до реализации. То есть мы меняем процессы на основе обратной связи наших сотрудников. То есть какой-то процесс неудобен, что-то необходимо заменить, а вот... На какой-то процесс там, жалуются клиенты, но этого не, допустим, в жалобах. Они просто там в личной беседе, тет-а-тет, -а -тет во фронте, обсудили это все. Вот. Или там клиент говорит, мне это не совсем удобно, ну окей, типа там это ваши процессы, хотите менять, хотите нет. Даже бывает клиенты через сотрудников первой линии передают какие-то изменения. И такое бывает. Угу. Здорово. Слушай, ну при всем при этом тоже как бы сейчас наблюдается в целом эмоциональная такая неустойчивость потребителя. Ну в силу как бы неопределенности, в силу как бы того, что мы все проживаем там 5 стадий принятия ситуации, да, от агрессии до отрицания, до принятия, да, в целом. И это влечет за собой иногда, ну действительно несправедливую реакцию, там клиента-покупателя на сотрудника первой линии. И насколько вот у вас сейчас усиливается работа с сотрудниками первой линии и как вы преодолеваете их эмоциональное выгорание? Это хороший вопрос. Это действительно такая большая сложная работа, потому что как, ну, очень сложно сотруднику понять, почему за то, что там, где он не нафакапил, он получает вот этот вот весь излив негатива от клиентов и здесь конечно же как э, не коммуникации в принципе больше там особо ничем не поможешь это постоянное общение с людьми у нас э, ну там фронт понятно там ли, линейка отделений и, и адресной доставки курьеры но на практике больше всего конечно там от негативных таких э, высказываний страдают сотрудники контакт-центра которые операторы наши находятся вот сейчас весь контакт-центр находится удаленно ребята сидят дома и обрабатывают звонки клиентов, и не всегда они положительные, вот, и им приходится работать с возражениями. У нас это реализовано, понятное дело, через коммуникацию, там, со старшими операторами. У нас даже есть выделенный психолог, который как раз общается с людьми и объясняет им, что не стоит, там, перенимать, прям, вот, некий негатив, прям, на свою личную сторону. Это отзыв о компании, это хорошо, с этим надо работать. Вот в таком ключе мы объясняем людям, что любая обратная связь – это классно, это хорошо, это наше поле для развития и наши возможности. Вот. Надо поблагодарить клиента за обратную связь и сказать, что мы исправимся, обязательно сообщить, когда мы что-то поменяли. Вот. Это какие-то командообразующие мероприятия, чтобы люди видели единство коллектива, а не свою разрозненность, что он остался один и там, на него весь негатив идет. Вот такие действия, они скажем так, повышают стрессоустойчивость людей. Безусловно, это ну, тренинги, это обучение и это коммуникация с руководителем и с профильными специалистами. Буквально недавно я была в одном из отделений новой почты. У меня, кстати, под домом. Журналы Forbes мне теперь доставляют в адресное отделение новой почты. Очень удобненько. За соседней точкой выдачи клиент возмущался, почему его не идентифицируют по ДИИ. То есть, uh -huh. И вот расскажи, как у вас с этим происходит, насколько часто клиенты хотят через ДИЮ пройти свою идентификацию, но, насколько я знаю, пока еще нет у вас договоренности о том, что это можно, ну, как бы приложение в интернете, которое сегодня сделано для полиции, можно использовать и для идентификации себя на ваших отделениях. Как вы работаете с этим? Смотрите, когда запускалась ДИА, когда был первый анонс, это, по-моему, только начинался карантин, конечно же, не было никаких синхронизаций баз и был очень велик риск мошенничества и получения там, груза по поддельным скажем так, картинкам, скринам. Ну, в общем, не было степени защиты необходимой, чтобы быть уверенным на сто процентов, что клиент, пришедший там, за посылкой, это тот клиент, которому она переадресовывалась. Мы связались с ребятами, которые в министерстве разрабатывали приложение Дию, и на базе новой почты, вот мы с ними проводили большую работу, это наши айтишники, айтишники министерства цифровой а, трансформации, они доработали эту Дию, и сейчас на базе новой почты проходит пилот единственной компании, в Украине, где можно с помощью ДИИ получить ту или иную посылку. У нас идет обмен между баз данными, и мы, в принципе, проводим сейчас тест. И я думаю, в ближайшем будущем на базе там, новой почты этот сервис будет доступен и другим компаниям. Первопроходцы. Да. Да. А... мы, опять-таки, эту информацию получили от клиентов, конечно же, что клиентам эта услуга востребована. Они не хотят носить документы, они хотят упростить опять-таки себе жизнь, что логично. Вот. И мы вышли с инициативой э, к министерству, чтобы э, мы готовы, мы хотим участвовать в пилоте, давайте с нами вот, проработаем этот вопрос. И мы это в принципе сейчас реализуем. Uh, ну, собственно, очевидно, из нашего разговора с тобой, для того, чтобы оставаться лидером отрасли, нужно оставаться лидером в Customer Experience. И в первую очередь, любить клиента, ставить его задачи на первое место и в центр любого бизнеса. Uh, как мне нравится, в принципе, у Безоса в Амазоне, uh, все совещания проходят с одним пустым стулом, и этот пустой стул, он для клиента. Uh, sí, uh, клиент клиента, видит, да? Да, они визуализируют, что он вместе с ними и принимают решения, исходя из его потребностей. Скажи, пожалуйста, насколько вы уже сейчас понимаете как, ну, карту развития, каких навыков нужно развивать у руководящей команды кастомер experience для того, чтобы оставаться лидерами? Это soft skills, это hard skills, куда двигаемся? Ну, в первую очередь, это навык видеть или там видение. То есть данный эксперт или специалист он должен понимать, куда идет рынок, куда идет предпочтение клиентов. Он должен это интуитивно ощущать. и изменять процессы, исходя из этих потребностей в будущем. То есть он такой, как, наверное, скиллы футуролога ему должны быть присущи, то есть на шаг вперед, чем весь остальной рынок, остальные компании. Вот, это один из скиллов. Еще один из, скажем так, скиллов, это, наверное, чувствительность к изменениям. Он должен понимать, наверное, какие-то малейшие, скажем так, поползновения на рынке у клиентов о потребностях, о болях, и из-за этого сразу перестраивать процессы, делая их более удобными, клиенториентированными. Навык гибкости, безусловно, потому что клиенториентированность это, в принципе, наверное, синоним этого слова гибкости. То есть к любым изменениям необходимо подходить не так вот в лоб, что мы только так и никак по-другому, а обязательно... Перестраиваться, меняться, никогда сто... не стоять на месте, ведь э, мир, повторюсь, и время, оно сейчас настолько динамично, вот, э, если ты хочешь просто стоять на месте, то ты должен бежать, сломя голову, а если хочешь э, чего-то сделать больше, то бежать в два раза быстрее, вот, поэтому, вот такие я бы, наверное, отметил э, скиллы. Супер. А скажи мне, пожалуйста, по метрикам. Какие метрики Customer Experience вы используете? И ключевые, что вы смотрите, какие показатели у а, вас? Да мы классические смотрим, в принципе, метрики — это NPS и CSI. А, мы дополнительно для себя ввели метрики — это оценка лайк-дизлайк like, через мобильное приложение наша оценка сотрудников. И мы персонализируем эту оценку до каждого исполнителя и Скажем так, до того человека, который контактировал с клиентом, и мы там, просчитываем, грубо говоря, его индивидуальный НПС э, по взаимодействию с клиентом. А, у нас есть тайные покупатели, у нас есть э, там, жалобы, о которых мы проговорили, это, там, различные жалобы материального характера в виде претензий. Вот, э, и, наверное, наверное все. Что нового? Какие новые цели, вызовы стоят перед вами по клиентскому опыту? Возможно, даже в горизонте года, двух, трех. Главную цель, которую мы постоянно перед собой ставим, это цель повышения скорости, повышения скорости в различных процессах, как скорости доставки, потому что люди хотят быстрее доставить, быстрее отправить, так и скорость процессов и взаимодействие с клиентами с помощью диджитализации и там, автоматизации каких-то процессов. Мы, наверное, одни из немногих бизнесов, которые в период карантина не свернули все свои активности инвестиционные, мы активно расширяем сеть, мы там, строим доступную сеть, у нас на текущий момент около 6700 отделений, причем 600 мы открыли за период карантина и в тех точках, в тех населенных пунктах, где мы не присутствовали. Вот, мы строим автоматизированные хабы сортировочные, которые позволяют максимально быстро обрабатывать грузы клиентов. И скорость, доступность – вот наши ключевые показатели. Насколько я знаю, даже инновационный этот ваш сортировочный хаб называется «Кит». И у вас да. даже были внутренние HR-компании, направленные на то, чтобы сотрудники побывали на этом распределительном центре и убедились, что так, не так страшен искусственный интеллект, как его рисуют, да, и что на этом производстве, на этом сортировочном центре не то, что будут сокращать людей, а нужно, чтобы они еще работали в три смены для того, чтобы поддерживать ту самую скоростную, пропускную скоростную систему, да, три посылки в секунду, правильно? Да, помню? да, да. Насколько понимаю, такого не было не то, что в Украине. То есть это на кого равняетесь? Вот кто на сегодняшний день в доставке является для вас бенчмарком, который вы здесь в Украине реализуете? Да много компаний. Я скажу, что мы ориентируемся на разные компании. Если там это логистический, то это, скорее всего, Amazon. Это мега-инновационная компания, которая просто поражает своими достижениями и большая часть инноваций в логистике или в сервисе как раз идет от нее. Мировой лидер и ориентир для многих компаний. Круто. А что посоветуешь почитать? Почитать, а... послушать, посмотреть для того, чтобы улучшать свой клиентский опыт, потому что это то, в чем нет пределу совершенства. Да. А... Как бы классикой, наверное, по клиентскому сервису, там, и для нас э, в Новой Почте была книга Тони Шей, это «Доставляя счастье», это, в принципе, наверное, как настольная книга, как, э, скажем так, чуть ли не Библия, где расписаны многие э, ситуации, сюжеты, как быстро идти клиент-ориентированную компанию, вот, и, не знаю, наверное, я бы еще порекомендовал Говарда Шульца, это история Starbucks, вот из таких, которые на слуху. Ты прямо сейчас для меня как бальзам на душу пользуясь случаем, просто напомню нашим слушателям, и тебе, кстати, скажу, потому что лично еще не говорила, мы 27 ноября на наш Global Inspiring Forum хедлайнером пригласили Джен Лим. Если ты читал книгу «Доставляя счастье», то ты прекрасно знаешь, что в этой книге описана история успеха Запас, которую она с Тони Шеем создавала, в принципе, в разрезе корпоративной культуры. И Джен Лим будет в Киеве 27 ноября с совершенно свежими, актуальными кейсами, которые прямо сейчас ее консалтинговая компания осуществляет в таких компаниях, как Facebook и Starbucks. То есть это не просто будет кейс из книг, которые все уже перечитали, это самое свежее будет то, что Груто. эксклюзивно, как говорится, поэтому я очень надеюсь увидеть тебя в числе слушателей, тем более тебе недалеко перейти с офиса. Мы соберемся в небольшой компании в конгресс-холле атмосферы. Там можно встретиться только компании не больше, чем 500 человек. Остальные тоже все будут в онлайне. Поэтому limited edition для вас всегда... Пока еще доступен, кстати. Спасибо. Я хочу поблагодарить тебя, на самом деле, за эфир. Он был очень информативный, ценностный и, как всегда, ты знаешь, вдохновляющий. Потому что вы тот пример украинской компании, украинского Амазона, скажем так, который показывает, что даже в такой экономически сложной ситуации можно расти, можно развиваться, можно улучшать свои проекты, процессы, проекты, состроить инновационные распределительные центры и двигаться дальше вопреки, да, вопреки обстоятельствам. А, тебе завершающее слово, возможно, ты что-то хочешь сказать, о чем я не спросила тебя, посоветовать, пожелать что-то нашим слушателям и тем, кто нас будет уже завтра смотреть в записи или читать в тезисах, твоё заключительное а, Спасибо за интересные, сложные или несложные вопросы. Был очень рад поделиться нашим опытом, слушателям нашим. Хотел бы пожелать, что начните и научитесь слушать клиента. Самое важное – слышать его. Меняйте процессы, а не просто собирайте информацию. Изменяйте свой бизнес-подход, будьте гибкими, и это приведет вас к вершине сервиса и максимальной лояльности ваших клиентов. Круто. Keep как я всегда люблю завершать, давайте вместе с вами сделаем код первоклассного сервиса наших компаний безупречным и идеальным. С вами был Кагруп, пятничным интеллектуальным вечером. До встречи в новых эфирах Live Talk Customer Experience. Спасибо большое Спасибо. за участие. Да, Иван, всего доброго.